Ну вот очередные новости моего курятника. Здравствуйте, подписчики моего канала. вот мои тут курочки-несушки. Пет Петя Маранчик. Там вот всякое разное. У меня беспородные. Дальше. Здесь у меня бройлеры. Так как здесь прохладненько, они растут хрен новенько. Тут вчера рубил парочку, всего кило пятьсот чистого веса. Кстати, кормлю сейчас свиным кормом и кукурузой. Это у меня код 500 Вот у меня господа мараны, господа французы. Я вот сейчас всем пурам даю фиклу, кабачки. Они очень-очень любят это дело. Ну, траву, само собой. Вот недоделанная марашка заморашка. А это вот все у меня такие красавицы. Так, дальше. Здесь у меня ангушки. Вот они Вот, вот, красавица Сейчас комбикорм дорогой Перевел их на зерно Ну, а это мини-мясные В принципе, самые выгодные куры Пока все не неслись Они неслись Постоянно. Тоже вот они. Тыковки. У кабачка. Вот они летают. Несутся неплохо. Так вот это у меня вся Вот индюки. Я им капусточки даю, мне ее сминают при счете. В этом году на капусту слезняк напал, сыра, вообще вся покусанная. Тут рубил. Среднего где-то уже 6 килограмм получается. Ну вот, вольерчик. И все такое. Все, всем спасибо за внимание. До свидания.